Всем привет! Вот и наступил тот момент, когда я запускаю нового бота на игру Mortal Kombat X. Никто этого не ожидал, но я это сделал. Давайте перейдем ближе к делу. Чтобы попасть в бота, мы заходим в основного бота... Seagold Bat основана в 2019 году. Преимущество ботов в том, что все боты регулярно обновляются и проверяются на актуальность. Интерфейс также обновляется для удобства пользователей.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 Ищи бота в Телеграм. Ссылка на экране. Там же можно найти ссылки на бесплатные каналы с прогнозами. Нажимаем кибер игры. Нажимаем вот она, кнопочка в самом низу Mortal Kombat X. И здесь мы можем наблюдать коротенькое описание бота. Что за бот? Автобот автоматически дает прогнозы в канале с автоматическими пометками. Зашло, не зашло. Также ежедневно по вечерам бот дает статистику работы бота, показывая плюсы и минусы и подробную статистику по минусам, чтобы можно было делать дополнительные выводы. И была возможность сделать стратегию работы внутри этого бота. Бот дает прогнозы на победу в раунде, продолжительность раунда и тип победы в раунде. Проходимость бота достаточно высокая. Цены у вас на экранах, способы оплаты также у вас на экранах. Давайте перейдем непосредственно к самому боту и я вам покажу как он работает и сделаю какую-нибудь э, ставочку по одному прогнозу. Вот так вот выглядит сам бот. Давайте мы сейчас найдем быстренько статистику бота. Он работает на данный момент всего лишь 3 дня, но статистика уже хорошая. 10 числа за неполный рабочий день этого бота проходимость составила 97,5%. 110 плюсов и всего лишь 3 минуса. То есть бот проработал весь день и вечер. Утром и ночью бот на тот момент не работал. Проводились тесты и прочее. Но это, я думаю, вам не интересно. Также, как вы можете обратить внимание, видите под словом проходимость есть слово минусы. Здесь указывается, какие были минусы, когда они вообще зашли или не зашли. Так как у нас в игре догон 3 раунда, это значит мы играем 4 игры. Но раундов, как вы знаете, в Mortal Kombat значительно больше. От 5 и выше. Соответственно, если все же... Этот прогноз где-то да, зашел там В пятом, в шестом раунде и так далее То он все равно покажет, то, что Да, результат ставка не зашла Но она зашла в таком-то раунде Ну допустим, вы планируете играть с длинным догоном То есть сделать не три догона А, ну например, посчитайте И решите то, что пять догонов В принципе ваш банк способен это вытянуть Ваша первоначальная ставка также правильно настроена И вы понимаете, что с пятью догонами Вы все же останетесь в плюсах Давайте посмотрим Статистику за одиннадцатое число 11 числа у нас бот проработал полные сутки, в полном, на полную мощность, проходимость составила 91%, то есть 250 плюсов и 24 минуса, и ниже вы можете увидеть также, что не зашло, что в каких играх зашло, на этом, как я повторюсь уже, можно строить логику своих ставок. И за 12 число статистика у нас проходимость 94%, 270 плюсов и всего лишь 19 минусов. Вот такая статистика пока что на данный момент. Давайте перейдем непосредственно к прогнозу. Вот у нас есть прогноз. Рептилия против Каталькан. А, ставка на без добивания в бою. Коэффициент 1.7. Ну 1.69-1.7. А, давайте сделаем на эту ставку. Идем в букмекерскую контору. Заходим. Ищем там Mortal Kombat. Именно Mortal Kombat X. Не ни, там ни, никакой другой. Именно Mortal Kombat X. И ищем. Вот она. Рептилия. Каталькан. Без добивания в бою. Это у нас находится ставочка вот здесь. Я сверну все ненужные. Тип победы в раунде. Вот она в самом низу. Без добивания в первом раунде. 1.69 коэффициент. Делаем ставку. Я сразу же начну с автоставок. Вы любите крупные суммы. Я, соответственно, тогда сделаю это специально для вас. Мой банк это позволяет. Делаю автоставку на без добивания в первом раунде. Все. Теперь нам остается только ждать... И смотреть исход игры. Как это сделать? Вот здесь стрелочку нажимаем и смотрим, скажем так, мультик. Смотрим, как идет сама игра. Очень рекомендую вам именно так смотреть за статистикой, если вы делаете ставки. Потому что статистику на игру Mortal Kombat найти можно, но на мой взгляд она не совсем удобная. Ну и к тому же, если наша ставка в первом раунде не зайдет и нам придется делать догон во втором раунде, то вы потеряете время на ставку. Потому что там дается буквально несколько секунд, ну там вроде бы в районе 10 секунд. А я заранее уже подготовлю сумму догона, так как коэффициенты в принципе в целом у нас средняя, это двушечка, хоть и сейчас я ставлю на 1,7, достаточно догон умножать на 2, то есть я 500 рублей поставил, если буду сейчас догонять, то я буду догонять на 1000 рублей, буду ставку делать на 1000 рублей, 5 2, 10, да? Простейшая математика. Также коэффициенты в момент игры могут изменяться, быть выше, быть ниже. Соответственно, здесь рекомендую вам тоже отталкиваться от коэффициентов в случае догонов, чтобы... Как заменить слово «чтобы не проебаться»? Наша ставка зашла без догонов, сразу же, как вы видели, пытался сделать фаталити, но у него не получилось. Кто играл в эту игру, тот понимает, что сейчас произошло. В истории ставок это у нас выглядит вот так. 500 рублей поставили, 845 рублей заработали. К сожалению, для видео получился коэффициент не самый красивый, я знаю, как вы обожаете высокие коэффициенты и туда стремитесь, но какой есть, такой и есть, на то и снял. Как видите, ставочка у нас сразу же пометилась, результат, появилось слово результат, галочка, значит, то, что зашло, и показано, в каком раунде зашел у нас этот прогноз. Соответственно, в первом раунде сразу же у нас зашел этот прогноз. Вот новый бот у меня получился. Если у вас есть что-то прокомментировать, обязательно комментируйте. Если вдруг вам нечего сказать по этому поводу, то, пожалуйста, скажите что-нибудь по этому поводу здесь, в комментариях на ютубе. Ну а на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.